Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как включить режим разработчика на телефоне OPPO A5 2020 года. Для этого заходим в настройки. Листаю вниз. Вот, нажимаем на o телефоне Чуть-чуть полистаем. И вот здесь есть номер сборки. Вот. Ну и напротив номер сборо, сборки, тут написано сама сборка и вот по, по этой фразе нажим, ну, нажимаем очень, ну, очень резко и много раз, пока мне высуществится сообщение. Вот так нажимаем, видите, у меня уже простой режим разработчика уже включен, то у меня высвечивается, что ну, это уже делать не нужно, когда у вас еще ну, не включен режим разработчика, то вы это делаете и у вас появляется в, в пункте меню вот дополнительные настройки вот параметр вот возможности разработчика вот нажимаете вот и вот оно включено сейчас вот. все если понравилось видео либо стало ну, полезным вам ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал до свидания